Ужинать. Собственно, можно и в честь такого дела уже водочку выпить. Ваше здоровье!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 Мясо нет, нет килограмма свинины шеи, блять Все завтракать буду Эти вот шоколадные шарики я залил йогуртом Йогурт не унес Ну что ж, третий день моего похода 1 июня, всех с днем защиты детей Начинаем варить чефирик вот такая вот конструкция. Металлическая кастрюлька. Ну, металлическая миска стоит на, на решетке. Из мангала вытащил дно, чтобы удобнее все ставить. Сейчас будем кипятить водичку. Водичка закипит. Немножко дров подготовил. Так. Водичка закипит. И потом засыпем чаек, чуть-чуть поварим. И наконец-то появится у нас чефирик. вас я весь выпил, крошки не будет. Так что надо пить чефирик. Он еще бодрит. Я наконец-то смогу активность какой-то навести. Мы, наверное, с вами сегодня поем, погуляем по лесу, после того, как я чефирика попью, разгоняющего, бодрящего. Ой, ну что ж, дорогие мои, поснимать вчера обед по техническим причинам не получилось. Что-то глюканула камера. Бедом вчера, тогда на словах вам расскажу, была псевдоокрошка, так как вас я весь выдул, когда меня долбил сушничина после ватчеллы. Поэтому окрошка превратилась в оливье с редиской. Сегодня дил... Дил, да, Сегодня лил дикий дождь, в 12 прям вообще второе число сегодня, кстати, да, вот забыл упомянуть, второе число, четвертый день моего здесь пребывания. Водки нет, книга прочитана. Картошку с тушником все еще не делал, так что, наверное, вот у меня на ближайшие сутки такой план. Картошка с тушником. Остались овощи, будем салатик делать. Еще, наверное, не знаю, вот столько воды осталось. Вода обычная из-под крана. Вот. Очень очень много, что пришлось переместить в палатку, потому что дождь реально дикий. Как-то вот. вот так вот живем. Последнее деление зарядки пауэрбанка. У телефона 41% пока что. Палака, кстати, когда вот мощный дождь парит, не выдерживает. Немножко подкапывала. Хорошо, что хоть так лил недолго. Я даже думал запаниковать и подсваливать. Но дождь стал послабже. Вылезло солнце ненадолго. Все подсохло. Все стало хорошо. Сейчас пойдем заниматься уже бытом. Потому что сколько можно нахрен валяться, просто уже скучно. Книга закончилась, батарею экономим, чтобы вызвать мотор. Наверное, завтра поеду домой. Наверное, может быть, послезавтра. Так, сука! Подписали все нахуй на этот сайт! Быстро, Питеры! Да нахуй, написали. ебанутые!